О! Шт. Том Холланд выучил русский? Ну почти. Привет всем яблочникам, меня зовут Артем, а вы на волне канала Apple Finder. В этом ролике мы разберем с вами не то чтобы актуальный, но довольно вечный вопрос, который касается автономности наших с вами iPhone, а именно как же заряжать эти самые айфоны гораздо быстрее. У меня есть ощущение, что нам с вами не хватает полноценного заряда устройства, когда телефон простоял, например, на зарядке ночью, зарядился с нуля до 100%, мы его сняли и отправились по своим делам. Я не раз оказывался в экстренных ситуациях, особенно в путешествиях, например, за границей или в Внутри своей страны, когда мне срочно нужно было подзарядить свой iPhone. И нет, не для того, чтобы построить ленту в Инстаграме или ВКонтакте или ответить на какое-то сообщение в WhatsApp. Хотя последняя часть и правда, если сообщение действительно важно Например, когда ты находишься в новом незнакомом городе во время своей поездки, особенно гуляешь по нему пешком, когда на прошлой неделе я был в Питере, у меня случилась практически такая же ситуация. Кое-как с горем пополам я все-таки смог выжить максимум из аккумулятора своего iPhone 12 Pro Max в 30-градусную жару по пешим маршрутам, санкт Петербурге. и вот дело близится к вечеру я заглядываю в номер буквально на 30 минут чтобы перевести дух и соответственно это максимум времени которое у меня есть для того чтобы я смог быстро зарядить iphone Полезная информация. Первое, что необходимо сделать для того, чтобы зарядить iPhone гораздо быстрее, это оптимизировать наше устройство для процесса зарядки. Не отходя далеко от кассы, прямо с экрана блокировки или рабочего стола, запускаем центр управления, где включаем авиарежим и режим энергосбережения. Уж простите за тавтологию. Если с режимом энергосбережения все более-менее понятно, что это опция, которая позволяет снизить частоту процессора Apple устройства, соответственно, замедляя его работу и тем самым позволяя гаджету заряжаться чуток быстрее, то авиарежим уже могут быть вопросы, для чего, если, например, я могу пропустить какой-либо важный звонок. При активации режима полета устройства отключаются абсолютно все энергозатратные модули, включая Wi-Fi, Bluetooth и, конечно же, антенну соутовой связи. Безусловно, эту фишку для iPhone, как и полное выключение устройства в экстренных ситуациях, можно и нужно применять, когда времени катастрофически мало, а лишние 5-10% вам точно не помешают. Конечно, супер гипер прироста не будет, но устройство будет заряжаться в полтора раза быстрее. Прямо сейчас на своем экранах вы видите пятиминутный тест заряда одного и того же устройства, а именно iPhone 12 Pro Max. Слева устройство заряжается в обычном режиме без активированных опций, а справа с функцией авиарежима и режима экономии заряда. Вторая опция подойдет для пользователей, которые просто-напросто не могут оставаться вне зоны действия сети. Для того, чтобы зарядить iPhone быстрее даже с активированной сотовой связью, необходимо отключить такие параметры, как Wi-Fi, Bluetooth, отключить мобильный интернет, выставить значение яркости на самое минимальное значение и, конечно, конечно же по классике активировать функцию режима энергосбережения. Следующая уже третья по счету фишка связана с аксессуарами наших iPhone, а именно со всеми любимыми... Чехлами. Все мы любим с вами дополнительные аксессуары для наших iPhone в виде интересных и необычных чехлов, кейсов и так далее и тому подобное. Однако, немногие знают, что особенно кожаные и силиконовые, как в моем случае, кейсы, пагубно влияют на скорость зарядки iPhone. Дело в том, что устройство в таком самом аксессуаре нагревается больше и гораздо быстрее, нежели чем без него. Конечно же, по большей части, это не критически важный параметр, который влияет в большей степени на скорость зарядки устройства. Тем более, что большинство современных iPhone сделаны все-таки из стекла поэтому во время зарядки для того чтобы хотя бы на долю секунды увеличить скорость этого процесса рекомендую снимать кейс с вашего устройства особенно в 30 градусную жару на данный момент четвертый совет для того чтобы ваше устройство заряжалось гораздо быстрее поставьте его на зарядку и не пользуйтесь им как да вот так Дело в том, что большинство из нас совершают действительно важную ошибку. Они продолжают либо играть, либо серфить в интернете какую-либо информацию. Здесь важно понимать несколько моментов. Первое – это то, что ваше устройство будет заряжаться гораздо медленнее. А второе – то, что вы тем самым образом, когда ваша батарея перегревается, изнашиваете емкость аккумулятора и, соответственно, состояние самого гальванического элемента. Последний, пятый совет, который точно позволит ускорить процесс зарядки вашего iPhone, а именно приобретение более мощных адаптеров питания. У себя в руках я вручу блок питания, который на выходе дает аж 2,4 ампера, в то время как в комплекте стандартном с iPhone, раньше, по крайней мере, шли вот такие вот маленькие блоки питания. Которые выдавали всего лишь 1 ампер Дополнительные, более мощные аксессуары для зарядки iPhone, конечно же, удовольствие не из дешевых Вот такой вот адаптер питания на 12 ватт на официальном сайте компании Apple в 2021 году стоит 2000 рублей Или 1990, если быть точным Но, поверьте, друзья, оно того стоит Последний, шестой, можно так сказать, совет для того, чтобы заряжать ваш iPhone гораздо быстрее Будет относиться ко всем аксессуарам, адаптерам питания для зарядки мобильных устройств а именно, пользуйтесь и приобретайте только фирменные, оригинальные, качественные устройства. Да, они могут производиться другими компаниями, но обязательно обращайте внимание, что их продукция сертифицирована официально специальной наклейкой и логотипом Made for iPhone. Итого мы имеем с вами целых 5, а то и 6 советов, благодаря которым теперь вы можете заряжать свое устройство гораздо быстрее. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому видео, а также делиться им со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Пусть посмотрят, что Том Холланд наконец-то выучил русский язык. Также не забудьте просмотреть конечную заставку с другими роликами, которые есть на нашем канале. Ну и, соответственно, подписаться. Спасибо за просмотр, меня зовут Артем, а вы были на волне канала Apple Finder. До скорых встреч, пока!